На дорожке в поздний час Вдали от шума города и глаз Влюбленные гуляли при луне И голос раздавался в тишине Мы вместе будем, я тебя люблю ты только верь и жди меня, малюк Ведь время очень быстро пролетит Но чувства приумножить, сохрани А девушка промолвила в ответ Мне ближе и роднее тебя нет и пусть ты будешь просто рядовым, Малю тебя домой вернись живы. Прошли года я снова в этом парке, И вечер так же тих, и звезды яркие, И голос двух влюбленных на других. Альяллей постепенно стих, И вспомнился ночной тот разговор, Остался тайной этот договор, И грустно, и печально стало мне, как много мальчиков погибло на войне, А в парке